Так, всем добрый вечер, участникам. Тема сегодня будет у нас отводки, формирование отводков, разновидности, варианты. Я постоянно, где только приходится, поднимать вопрос о существовании отводков на пасеке постоянно говорю и аргументирую чем прежде всего пасека без отводков это не пчеловодство и чем я это все аргументирую тем что по своей природе мы только и знаем от науки, от у практиков авторитетных в прошлом. Да и сейчас. Как бороться с раением? Как избежать раения? Только и слышим, как с ним бороться. А почему бы с ним не бороться, а попробовать с ним подружиться? Это инстинкты. Как можно бороться с инстинктами, которые существуют в природе миллионы лет, еще до, задолго до того, как природа... Присматривалось, из чего слепить этот гомео Поэтому бороться с инстинктами, сформированными на протяжении такого длительного периода, где все построено на рефлексах, на импульсах и, одним словом, на инстинктах, это, конечно, утопия. Почему родилась эта идея пойти в ногу с этим инстинктом? Не бороться, не пытаться бороться с роением а именно подыграть этому инстинкту. Единственный способ – это отводок на старой матке. Семя набирает кульминационный объем, то есть готова уже к раению. И на где-то первой-второй стадии роения мы формируем рядом обычно в моей практике это рядом, не принципиально, формируется отводок на старой матке, не на молодой, а на старой матке. Чего мы добиваемся, когда формируем отводок именно на старой матке? Практически это не то же, конечно, раение, но матка достигнула когда она готова разделиться в природе, матка первой выходит со старой маткой, и в этой уже новой семье, в рае, на новом месте, с чистого листа, матка снова включает ту же высокую активность по ей гладки, и семья, соответственно, включается в такт по вот такому вот бурному развитию. В природе пчеловоды могут наблюдать два таких всего момента, когда ярко выражены бурные эти инстинкты. Инстинкт выкарбливания расплода, весенний старт, когда матка семя набирает э, довольно быстро, без всяких стимуляций, лишь бы были корма, набирает определенный объем по массе, где-то на третьем поколении включается инстинкт размножения и семья, перезимовавшая, делится на несколько районов. Учитывая эту особенность, мы можем сделать точно так же, не допуская раения, потому что для нас, конечно же, раение крайне нежелательно. Мы все завязаны в коммерческом и стороне вопроса ведения своих пасек, поэтому желательно, чтобы рой не вышел, а как правило это совпадает с медосбором. Значит, можно сделать то же самое, практически оно будет выглядеть как искусственное роение отводок на старой матке. Рядом. Если это будет две матки, значит сразу на двух матках. А в основной семье, в родительской, которая осталась, мы обгуляем молодых маток. Практически то же самое, что и было бы в природе при роении, но под контролем. Конечно, рядом с отводок на старой матке – это не тот рой, это не та энергия, которую мы наблюдаем при роении. Но, тем не менее, а почему такого мы не видим резкого и бурного роста, потому что, сформировав отводок, мы лишаем его летной пчелы. Раз лишаем летной пчелы, значит, пока она не появится через 7-10 дней только тогда отводок начинает проявлять себя в этой уже в новой активности. Но мы... Наращивать силу и отводка, и родительской семье в лице молодых маток. Между ними делается взаимозамена рамками. Я постоянно об этом говорю и скажу дальше. И, как правило, как результат, мы можем в сезоне выбрать весь свой медовый конвейер, который... которым мы располагаем, или располагает наша местность, и удвоить и уйти от раения. Сейчас я скажу, покажу два момента формирования отводков для тех, у кого пасики очень маленькие, незначительные, и у кого большие тоже занимаются отводками. Потому что на больших пасеках раение тем более это не технологично. Там нужно, чтобы такое количество было в рабочем состоянии. Его удержать при перезимовавшей матке, при пчеле. Нереально, когда природа потребует раения. Как бы там, какие бы ухищрения пчеловод не применял. И вот я хочу предложить сейчас, прежде всего технологичность формирования отводков. У кого пасеки небольшие и цель преследует увеличение количества, пока коммерческая сторона для пчеловода начинающего не столь важна. Это будет в перспективе. Где-то у него источник дохода другой. И нужно воспользоваться этим моментом, этим периодом начинающим, чтобы увеличить пасеку. Я продемонстрирую на доске технологичность. Попросил разрешения у автора. Есть у нас такой Украинский Кулибин весь в изобретении, в исследовании. И он ее назвал рентабельной раением. Как это выглядит? Пасека, допустим, у вас несколько семей. Всего-навсего там, ну, неважно, 3-5. И вы решили любой ценой стартануть в наращивании количества. Но, конечно, это будет в ущерб товара. Вот стоит семья, перезимовав, ну сколько там будет, неважно, как получится, допустим их две этих семей. Начинается бурное развитие весной, что нужно сделать для того, чтобы как можно больше в этот период, в этот сезон получить семьи, Пускай это не будут, будут не такие уж полноценные семьи, но затем можно их перетасовать, можно их скомплектовать, объединить, в крайнем случае, но увеличить. Я сейчас скажу, расскажу, то есть продемонстрирую свое видение. Если есть желание познакомиться ближе с этой технологией, значит, автору за произведение, пожалуйста, я дам координаты, пообщайтесь. Что делается? Перед роением доводится семья, развивается максимально помогает помогаете, Она набирает силу кульминации. Перед роением мы выносим. А стоят ульи между собой 10 метров. Выносим впереди лед отсюда. Выносим впереди улья. Ну, автор рекомендует. 10 пустых коробков, как отводки. Затем в эти улья, как, такое количество, одним словом, чтобы сформировал затем отводок на старой матке куда-то отнести, в сторону отводок на старые матки какое-то количество расплода печатного дать ей, этой матке и этому отводку, потому что она будет дальнейшим донором, для этих отводков, а в эти отводки дать хотя бы по рамочке расплода и поматочнику. И вечером этот улей убирается со старого места, где-то унесен, со старого маточника. Летная пчела сконцентрируется, распределяется, как там получится в нее, затем можно... Нет маток можно и среди дня даже они еще у маточника матки среди дня между собой перетасовать разделить примерно летную пчелу по улям, когда выйдут матки среди дня нельзя делать уже после окончания лета. и вот эти семейки начинают развиваться вышли матки обгуляются какая-то часть может не гуляться но это будет все в начальной стадии роения на пасеке. Это середина мая даже может быть. В середине мая отводки на одной рамке и при условии обгула маток молодых где-то в первой декаде июня и до конца сезона, до подсолнуха, июль месяц цветения у нас в первой декаде июля, минимум по три рамки будет расход. Минимум. В крайнем случае, эти семейки можно затем объединить по две в одну, но пасека, то есть одна семья, может дать вам вот такое количество отводков. При условии, если эти отводки не будут нигде участвовать, никаких мероприятиях по медосбору, ну понятно, тут некому участвовать. Для того, чтобы они не пробуксовали. Со старта ставка на отводок на старой матки можно делать, может нет. Его задача отводка на старой матки она включит тоже инстинкт снова накопления, дать, поскольку там получится рамочек для поддержки вот этих отводок. Это тема работы. Я сейчас докажу из своей личной практики, но эта семья точно такая же. Так же можно поступить. Не буду я рисовать, не тратить. Если кто знакомится с моей первой книгой, творческое пчеловодство. 10 лет назад она вышла. И там в конце книги есть такая э, глава. Как же она названа была? Ну, не важно. В общем, моменты, варианты Экстрима, какие у меня по жизни, вот по практическому пчеловодству, были экстримы. Так вот, был в середине 90-х годов такой экстрим, такая ситуация. Пасеку я оставил зимовать очень далеко от дома, не стал возить туда-сюда. Зима была лютая, раз-два всего-навсего я там поприсутствовал. Одним словом, к весне перед облетом каждая вторая, было 65 семей, каждая вторая погибла. Каждая вторая погибла. А то, что осталось, пасекой просто не назовешь и семьи. Из 35 семей, 4 на 4 рамках, 8 на полторы пчели и 22 прыгальщи, свита и матка. Ну, фактически это пасеки нет. Кто в такой картине, кто попал в такую картину, в такую ситуацию, бросили в тот сезон вообще пчеловодство. Как поступил я в вот этом экстриме? У самых слабеньких. Оставил медовую рамку, выбросил какой-то там пятачок расплода. Он был не нужен обогревать его, тем более открыто и кормить. И матка. Одна рамка, понятно, закутал, и так они сидели месяц. Где-то там пятачок ячеек, ячеек пустых нашла семейка это, вернее, свита. Начала матка вроде как там типа откладывать яйца, но не важно. Главное, чтобы сохранили матку. Та, те четыре семьи, у которых было по четыре рамки, начали, соответственно, была сила более-менее развиваться. И вот через месяц я в, этой, в этих четырех семей, самых сильных, так будем говорить, взял по рамке печатного работа и дал этим восьмерым. У них уже своя была рамка печатного, еще и печатный помбу. Понятно, районе никакой речь не шла, потому что они были на раннем выживании. Идет развитие дальше. Еще через пару недель я уже по рамке печатного расплода от а тех 8 и тех четырех вот этим рамочкам по одной. И то есть и по ну там, где свита, маткой свита. И наконец сезона из вот этого ничего я восстановил пасеку. Прежде всего я восстановил пасеку. И я взял по 25-30 килограмм товарного меда. Для сравнения, сосед, по 10 рамок семьи с весны разлились, составили, то, то, не, то поразлились бесконтрольно, то не обгулялись матки в этих вот уже отраившихся семьях, пришлось их объединить. Короче, на то же самое количество по товару мы вышли. Так что вот эта вот ситуация по формированию от вот таким вот способом автор назвал его рентабельное раение. Да, использован был весь инстинкт выживания снова. Самый главный инстинкт при раении и вес, весеннее развитие бурное, тоже быстрее нужно семье нарастить силы, чтобы природно разделиться, отравиться. И рой, когда мы садим на новое место, он тоже показывает бурное развитие, потому что рой уже на новом месте должен его задача – как можно быстрее накопить и силу, и корма в зиму. Вот эти инстинкты, нужно не с ними не бороться, с этими инстинктами, а уметь ими управлять, насколько получится. А управлять мы сможем только с помощью искусственных отводков. Так что, тема рабочая, у кого небольшие семьи, Вернее, небольшое количество, и нужно увеличить пасеку. Задача пчеловода своими силами, нигде не покупая, создать пасеку, достойную, чтобы в следующий сезон, там или можно два сезона подряд таким вот прозаниматься, если не преследовать цель товара, брать товар. Мы можем увеличить количество, но это касается тех, у кого небольшие пасеки, и можно таким способом, я подтверждаю, потому что в моей практике из ничего я сделал пасеку, восстановил, да еще и товар, получил. Теперь, как выглядит картина и ситуация, если пасека большая? Большая пасека. И нужно уйти от раения. Тоже тема, не знаю, чья, неважно. Где-то слышу. Рассказывается семья. Их много, кстати, этих семей. Здесь тоже такие же. Таких семей, там неважно. пару сотен. 500. И вот она доходит, ну, еще не до раения, не дожидать раения, хороших два на третьем поколении. Нужно срочно на пасеке сделать отводки, чтобы семья пасека не зараилась, потому что допустить роение на таком количестве – это уже не пчеловодство. Что делается? На матке рядом. Там даже… Не ищется матка, проходит пчеловод, все позбрасывал корпуса верхние, сбрасывал верхние корпуса, не ища матки. Через 2-3 дня проверяет вот, вот семьи основные, основные семьи проверяют На наличие маточников на наличие маточники. Конечно, это еще до роения в рабочем состоянии пасеки. Если здесь подтянули маточники, значит, нормально. Эти семьи нормально. Потому что здесь будет обгуливаться матка, а плодная попала на новое место. Летная уйдет, уже все, раяния не будет в этой семье. И тут точно так же. Может ситуация быть, когда мы перенесли Корпус поставили, было два корпуса, поставили их рядом. Матка осталась, открыли, ревизию сделали, пробежали, открыли. Свящев... Матка, если не попалась, маточников свещевых нет, значит, матка здесь. Помечаем эти семьи. И вечером после лета меня останем. Здесь должна матка быть на новом месте. На новом, потому что оставить на старом, понятно, это роевая ситуация. И затем обгуливаются матки на новых, уже в родительских семьях, и обгуливать по две матки. Ставятся два маточника, заказываются где-то маточники, если пчеловода нет возможности создать воспитательницу и самому их сделать, заказываются где-то маточники и распределяются по вот этим вот родительским безматочным семьям. Летная, конечно же, сюда ушла. Когда появится молодая летная, через 7-10 дней, матка старая снова включается в активность, как и с весны. А здесь обгуливаем маток молодых. И ни одну, кто из пчеловодов, практикует обгул маток в основных семьях, никогда не обгуливайте одну матку. Очень опасно. Можно обгуливать в микронуклеусе там четыре отделения минимум. Если одна какая-то гулялась, а те не гулялись, просто объединить отделение. Но в семьях основных одну матку обгуливать очень опасно. Для того, чтобы ускорить обгул здесь маток, если дать при наличии расплода, может попасть расплод открытый, и летная пчела. И поджимает уже раевая пора. Рой может выйти с молодой маткой уже с этого, на, из этой родительской семьи без э, старой. Старую мы отнесли. Рой может выйти на любом виде маточников. На любом. Если раевая пора подоспела, ну так вот по ситуации. То ли это свящевые маточники, то ли это маточники тихой смены. За роевые я уже молчу. Рой может выйти на любом виде маточник. Для того, чтобы этого не произошло, перестраховаться. В нижнем корпусе вся летная пчела, только один был. Вся летная пчела внизу. Мы ставим верхний корпус, мы забираем весь, поднимаем весь расплод, который был. Верхний корпус. Разворачиваем его на 180 градусов. А внизу концентрирую одни медовые, там, перговые, какие есть. Летная пчела, ни одной ячейки расплода, мы даем маточник, никакого роения уже не будет. И вверх даем маточник, тоже даем вверх корпус. Маточник. Летная пчела отсюда уйдет вниз, даже если попадет открытый расплод в этом отделении верхнем, но в отсутствии летной пчелы. Рой уже не выйдет. Плюс подстраховка будет двух маток на обгу. Только две матки. Только две матки в основных семьях на обгу. Никакой одной. Затем снова объединять нужно. У пчеловодов ошибка. Какая? Обгулялась, не обгулялась матка в отводке. Я сейчас дальше буду показывать. Матка в отводке не обгулялась, а уже штатная единица присутствует и в мыслях. И на панели, значит, снова пчеловод дает туда маточник. Понятно, расхода уже никакого, пока там матка гуляется со второго захода, со второго маточника, уже выглядывает в трутовку. Так, понятно. Вкратце по вопросам будем пробегу, потому что 4, 4 вида отводка малое количество семей. Я показал, если есть желание, дам реквизиты автора. На больших пасеках делают вот таким способом. Быстро разбросали проконтролировали. Матки должны быть на новом месте. Старое место дали маточники, чтобы не было раения, перестраховаться. расплод вверх, развернули в обратную сторону, все. И вот вам, пожалуйста, технология. Теперь хочу, прежде чем перейти к стандартному формированию отводков, как делают пчеловоды. Рядом, если есть место, бросили туда пару рамок расплода, пчелы стряхнули и пускай выводят с вещей. Проще всего так обычно бы и так и делали и до сих пор так делают. Но я хочу начать с одного такого интересного момента, который мне очень долго не давал покоя как раньше поступали очень давно наши пращували дедушки сельская местность не было там заниматься этим всем отводками. они вот слышала я давно это слышала и только сейчас начали раньше доходить почему именно так и горы не знали, ни с роением. Хотя были, конечно, там моменты некоторые, Но уничтожали маток. Плодных маток уничтожали в начале сезона. Только начиналось развитие, они маток уничтожали плоды. И все. боже, ну кто вас назовет умными? Плодная матка, казалось бы, у нас кому, кому скажи плодную матку вот в пике вот этого подъема и уничтожить. Ну, ничего подобного, уничтожали маток. Но только сейчас начинаю понимать, когда они уничтожали. Они не уничтожали маток при даже первой стадии роения. А первая стадия роения ⁇ это появление массового трудня. Вторая стадия роения ⁇ это появление мисочек среди массы этой трудня. Третья стадия ⁇ яйца в мисочках. Все. Практически, если нет в природе взятка... То есть это этого состояния третьей стадии уже трудно семью вывести. А это все делось. Только появлялся трудень, только трудень начал массово появляться. Изначально. Еще было на взрыве развития семья, уничтожали матки. И когда появились вещевые маточники, когда появлялись вещевые маточники, это было рабочее состояние, внезапное исчезновение матки. Выходила первая, уничтожала соперниц и обуливалась, Ну, может, не обгуливалась, были, конечно, прокурты. Вот в этом случае, конечно же, нам, если кто-то может как-то решиться, сделать отводок на этой старой матке уже по новой мерке. Почему бы не сделать, не уничтожать, а не сделать отводок на старой матке. А в родительской обгулять две молодые. Только две молодые. Но это уже так усовершенствованная технология того, что делали наши дедушки раньше. Хотя она работала, я долго не мог понять, почему, как же. Сейчас раз уничтожили, выйдет с молодой маткой, выйдет с молодой маткой, рой. не со старой, так с молодой, но смотря, ж, когда это делалось. Это не делалось, уже не дотягивалось до рейдинга. А когда только начинал появляться труки, а маток выводят, пчеловоды знают мат, матководы. Мат, э, можно закладывать маточники, не маточники, ну да, маток для вывода, маточники для вывода маток, личинок переносит, когда уже появился, появился печатный труд. Вот он начал только, только появляться. Для одной-двух маток его предостаточно будет для этого трудня. Но самое важное, это было рабочее состояние. Самое важное. Ну, это наш стандартный метод в принципе такой же. Как мы обгулим маток Поставили рядом. Есть свободное. Бросили маточку. И сейчас я сколько вижу Занимаются этим. Бросили маточник, а здесь продолжает работать матка. Но все равно мы никуда не денемся. Пока гуляется здесь матка, а тут уже распирает на роение. Сюда жалко давать, потому что матка еще не молодая, и здесь уже не удержишь. Если уж и делать такой вид отводка, то делать его над семьей, двух семей она содержает. Вот это будет оправдано. Конечно, если это лежаки, значит, рядом мы обсуждали, рядом карман, минимум на 4 рамки. Матка сюда переносится, она будет строчить вам, как с она на новом месте. А здесь маточника, гулялась матка молодая, и будем ей помогать. То есть все только только вот водка. Причем на старых матках. Может даже придется в каких-то случаях пожертвовать и взяткам которого мы за последние годы видим все меньше и меньше. Но ну основная тема, та, которая будет доминировать в двухматочной теме больше всего и эффективнее всего. Я о ней в прошлый раз показывал, но не получилось, сорвался сорвался у нас механизм этот связи, сорвалась запись и не получилось его восстановить. Поэтому я сейчас продублирую этот самый основной технологический прием двухматочного старта и формирование двух видов отводок. Отводки на старых матках и отводки сборные из них. Так, вот две подставки. Рядом стоит две семьи. Ну и так их папатики сколько там есть. Так, здесь тоже самое. Работает две матки. Там и там работают две матки. Можно не так, можно так. Можно так. Набрали силу по максимуму, Все, дело уже ближится к роению. Если мы хотим взять акацию, а без этого никуда не денется, у нас будет постоянно это желание преследовать. Значит, рядом еще один момент. Какая-то из семей может быть там рамки на две сильнее. Но ну, не бывает такого, что они идут все в один в один, прям как под, под копир. Это чуть слабее, допустим, а это чуть сильнее. Первое, что делаем. Двухматочный сборный отвод. На верхних матках делается отвод. Рядом поставили. И у этой семьи берем матку. Верхняя. Это по сильной семье. По сильной. Это сильной. допустим Это чуть слабее. Первый отводок делаем на Участки слабой, чуть послабее семьи. А эти матки помещаем в изолятор. На акации ничего не теряется. Ничего не теряется. Проходит период цветения акации. Там 10, ну сколько, 10 дней. Заварова скажу, пока не забуду. Сформировали отводок. Две матки здесь, сборная. Решетка разделительная. И пленка в обязательном порядке. Через сутки двое летная пчела ушла. К себе на тот стояк. Это сюда ушло. Ну или в верхний леток, не Мы убираем, отворачиваем вечером от заднего угла. Просвет и объединяем. Две абсолютно чужие матки, Но в отсутствии летной пчелы. В отсутствии летной. объединяется через сутки. Может через двое. Там погода, если подрихтуешь, что не вся летная выйдет. Оно видно сразу, открываешь улицу и нет. Чтобы полный. Ушла летная, объединили. Они начинают работать. Для того, чтобы убить два зайца и обработать ворова, а желательно крайне, потому что вот этот период, это середина может быть мая, где-то первая декада с переходом во вторую, мая, перецветение вакансии, клещ, который сохранился в зиму, или же уже, или уже после, ну, в результате перезаражения от дикой природы, там какие-то семьи, воровство, весной очень часто процветает взяточный период, какая-то часть попала клеща. Пошло бурно развитие и клеща, есть где размножаться. И вот в этот период уже предраевой клещ вырос в арифметической прогрессии. В арифметической пока. Крайне желательно его, ему снизить титры заклещенности в семье. Вот этот период. Матки еще пока не, на, не начали сеять активно, и печатный расплод на выходе. Бывает, что совпадает, если он полностью печатный на выходе. То когда начинают эти матки сеять, вот первый печатный расплод уже вышел, нет печатного. А этот еще не запечатанный. То есть открытый себе один открытый расплод. И взрослая пчела. Обязательно в порядке обработать щавелевую кислоту. Сбить ему вот эту, эту арифметическую прогрессию. И тогда будет активно размножаться и семья наращивать уже без паразита. Без как поступить в этих семьях? Закончил, закончилась акация. Взяли мы, не взяли акацию. Делаем отводок на этих. Сборный то же самое, делаем отводок рядом с более сильной семьей. Но позже на 10 дней. Даем сюда матку. И с этой семьей матку. Точно так же объединили, как и здесь. После ухода летной пчелы отвернули уголок, объединили. Точно так же. Вопрос по печатному расплоду здесь будет проще, потому что матка не сеяла и практически один печатный расплод. Здесь угадать будет проще. Матки сразу можно включать в работу, пока не насеют и пока первый печатный появится уже от новой активности, того печатного не будет. Обрабатываем эту, этот отводок от клеща, счастья кислотой. Ну и понятно, что в этих семьях, когда мы дадим. Трематочные. Расплода уже не будет печатного никакого. На момент обговора, возможно, и до обговора. Обработаем и эти стояки, родительские семьи от воровых, щавелевых бистотур. Обгулялась матка. Обгулялись матки в этих стояках. От хороших два донора. Делаем между ними взаимозамен рамками. этой семье с молодыми матками даем печатный расплод а от молодых, быть отцовские, даем открытый на воспитание. Идет рост бурный. Можно из этих маток верхних, можно еще сделать один отводок дальше. Но это уже по желанию, как есть, если есть корпуса, можно из этих маток сделать еще один отводок. Отводок из отводки я называю. И работает. Эта одна матка ведет уже дальше то, что было сообща, ибо создано, наращено. Или воспитывать. Маточники или семьи воспитательницы, или если это были отцовские семьи, здесь и трутнящу могут они выращивать. То есть вот эта картина, она основная для двухматочного старта и формированию отводков, и по закрытию маток в изолятор чтобы взять товар с акацией, и обработать клеща в идеале, чтобы не дождаться геометрической прогрессии затем в июле месяце, лучше сократить, удавить эту арифметическую прогрессию и уходим от роения. Вот в этом комплексе, в этом комплексе мероприятий, оно все делается по конвейеру, по операционно в один прием по всей пасеке. Так будет выглядеть эффективный способ борьбы с райанием с помощью формирования отводков на старых матах.